здравствуйте всем доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости канала пожилые бабули и дедули а также горячие финские парни перед началом нашего ролика я бы попросил вас не судить меня строго так как данный формат для меня является чем-то новым те кто следит постоянно за моим так сказать творчеством знают что я практически не выпускаю видео такого формата и я бы вас очень сильно хотел попросить если вам данный ролик залетит понравится напишите Пожалуйста, комментарий, поставьте лайкосик, ну и все как полагается, ребятишки, братишки. Ну а мы начинаем. Но для начала вкратце, давайте разберемся, для чего мы играем в такие сетевые проекты, как Warface, PUBG, PUBG Mobile, Apex Legends, Counter-Strike и еще огромное количество других сетевых игр. На самом деле все очень-очень просто. Основой полагающей всех этих проектов являются соревновательные режимы, в которых вы, обладая определенным аимом навыком игрового мышления, можете доминировать над своими соперниками. И зачастую игроки этих проектов прибегают к разнообразным методам ухищрения, дабы получить хотя бы минимальное преимущество над своими соперниками. Например, в Warface это разного рода бабы-скины, огромное количество новомодного доната, макросы и еще много-много чего э, всякого интересного. Но сегодня речь пойдет о легальном, легальном способе как-то увеличить свою игровую производительность и наказывать своих соперников. Встречайте, Nvidia Reflex. Так давайте вместе же посмотрим, что это за технология такая NVIDIA Reflex и с чем ее едят. На официальном сайте разработчиков написано следующее. Вместе с презентацией видеокарт нового поколения, компания Nvidia анонсировала ряд свежих технологий, призванных улучшить игровой процесс и саму картинку в играх. К первым частности относится технология Reflex, которая предназначена для мониторинга задержки ввода изображения на монитор игровой системы InputLag, а также для снижения этого показателя в совместимых играх. Термин InputLag или задержка ввода часто используется в отношении мониторов, описывая время между операцией ввода со стороны пользователя и отображением ее результатов на экране. Например, между нажатием клавиши мыши выстрелом персонажа в игре, геймеры стремятся максимально снизить задержки в соревновательных играх, чтобы ускорить реакцию ПК на действия игрока, для улучшения своей результативности в игре. Однако измерить и оптимизировать этот параметр очень непросто было сделать до сих пор. Эта технология уже встроена в такие игры, как Apex Legends, Call of Duty, Warzone, Fortnite, Warrand и spider работать на видеокартах Nvidia начиная внимание с 900 серии и старше согласно тестам самой Nvidia включение Reflex способно увеличить вашу игровую производительность на 33 процента говоря простым и понятным языком данная функция в первую очередь предназначена для снижения времени затраченного на обработку системы ввода ваших данных то есть медики должны по идее быстрее мансовать, не чувствовать малейшие задержки, штурмовики и инженеры должны быстро ходить в прицел и по идее картинка должна быть плавнее, все движения должны быть более плавными, точными, то есть это уменьшает задержку обработки системы ваших действий тех или иных. К нашему большому счастью, данная функция присутствует в нашей всеми любимой игре Warface, игре года, и сейчас мы вместе с вами включим эту функцию. Повторяю слова разработчика, данная функция доступна только на видеокартах Nvidia от GTX 900 серии, также эта функция поддерживает видеокарты 1660, 1650, 1660 Super. Переходим ребятишки и братишки непосредственно к включению данной функции. Для того чтобы активировать непосредственно эту функцию в игре, повторюсь еще раз, эта функция доступна для обладателей видеокарт от NVIDIA 900 серии GTX, также 1660, 1650, заходим в панель управления, управление параметрами 3D, здесь ищем подпункт режим низкой задержки, здесь будет два варианта. Один вариант включен на другой ультра, здесь посмотрите, сами потестите, я пробовал и на включенном и на ультра, в принципе особой разницы я не заметил, как говорит разработчик, что пресет ультра вроде как для 360 герцовых мониторов, для очень крутых киберспортсменов, а так что тестите ребята, тестите, нажимаем включить, у меня здесь все уже сохранено. Пока я сверну. И также, ребятишки, братишки, обратите внимание, что данная функция будет работать только на DirectX 11. Так что, посмотрите, зайдите в настройки игры, чтобы у вас стоял DirectX 11. На 9 и 10, к сожалению, данная функция не работает. Переходим в Warface и активируем эту функцию там. Переходим в настройки. Графика. И здесь у вас будет доступна технология NVIDIA Reflex. Включена. И включено с ускорением. Если э, вкратце, я еще раз повторюсь: я говорю, я играл и на включенном ускорении, и на просто включенном, особой разницы я не заметил, но тем не менее э, фича достаточно прикольная, модная, стильная, молодежная. Ребятишки и братишки, обязательно пользуйтесь любое преимущество э, залог э, комфортной игры. Ребята, немаловажно понимать, что данная функция работает не только в нашем любимом варфейсе, но и в ряде других сетевых проектах, обязательно пользуйтесь данной функцией. Ребятишки, братишки, спасибо вам огромное за просмотр, ставьте свои лайкосики вверх, обязательно пишите комментарии, и, ребята, я очень жду ваших комментариев по поводу того, стоит ли мне продолжать делать видосики или нет. Обязательно заходите на наши трансляции, которые проходят практически каждый день в 19.00 МСК на Ютубе и Твиче. Всем огромное спасибо за просмотр, берегите себя, люблю, целую, цинк. А ну ты и смешной, Цинкуля. Поставил галочку в какой-то программе. И теперь думаешь, будешь тащить на М? Я тебе умоляю такому, как ты, даже им бот не поможет. Но давай, удачи, попробуй, попробуй.